вас Овны сегодня мы рассмотрим очень интересный период ретроградное движение Венеры чем он интересен интересен тем что он для вас будет двигаться по точке которая отвечает за статус за ваше положение за карьеру это очень интересно и важное для вас время ну, и его можно смело назвать как назад в прошлое. Почему назад? Потому что Венера Red Row она непосредственно будет связана с взаимоотношениями. В вашем случае здесь еще и покровители. Это интересные статусные люди в вашей жизни. Это еще и ваши денежки, очень крупные. Причем, возможно, что эти деньги будут связаны с совместным капиталом. Учитывая, что... Венера будет часть этого периода. С 26 декабря по 4 января находиться в обнимочку с Плутоном, а Плутон связан с трансформационной энергией, то в этот период многие из вас почувствуют что необходимо что-то изменить. На какие-то старые вещи вы станете смотреть по-новому. Возможно, кто-то увидит себя в каком-то другом ракурсе, свое будущее, своего партнера. Может назреть необходимость разорвать старые отношения и сразу же создать новые. Кто-то может кардинально изменить направление своей карьеры, разочаруется в том, чем занимается здесь и сейчас. Кому-то могут вернуться важные партнеры и покровители из прошлой жизни – и с ними вы можете попытаться вернуться назад в прошлое и построить что-то новое. Также здесь ситуация может касаться дорогостоящих покупок, желания как можно быстрее закрыть кредит или изменить кредитные условия, наиболее выгодные для вас. И также еще могут быть темы наследства, переоформления документов на вас, на более выгодных для вас условиях в том числе. То есть период для вас очень важный, очень интересный. Я думаю, что большинство из вас уже выйдут с каким-то ну, другим пониманием этой жизни и постарайтесь, вот как-то, знаете, выжить из него, наверное, максимальную пользу для себя. То есть для вас это не время сидеть на месте и просто чего-то ожидать. Да, я бы даже сказала, что если бы Венера была прямая, то это благоприятный период для того, чтобы выйти замуж или жениться. Здесь есть указание на то, что вы можете получить подарок у судьбы партнера, который, может быть, материально ну очень устойчив. То есть вам с таким человеком было бы, ну, по крайней мере, в материальном плане очень надежно в этой жизни. Поэтому если вдруг такие где-то появится в вашем окружении, то обратите на них внимание. Они появились в вашем окружении неспроста. Также хотелось бы отметить, что 19 декабря, в общем-то, этот период, мы войдем в, в полнолу, под настроением Близнецовского полнолуния. Причем до 11 утра ну, слава Богу, что это воскресенье до 11 утра, те, кто не будут спать, многие ощутят на себе, ну, некоторую нервозность, беспокойство, что-то может не получаться, что-то может пойти не так, ну, лучше поспите до этого времени спокойненько, ничем не занимайтесь и отложите какие-либо важные встречи и поездки, то есть, если можно, отложите. Это период достаточно спокойненький, но, тем не менее, он может быть связан с там с какими-то небольшими неприятностями. Ну, элементарно, можете поругаться со своими домочадцами, погрызаться, поругаться, ну и потом это испортить вам настроение. Может на день, а может быть и больше. Теперь, очень интересный период с 26 по... 7 января, значит, обратите внимание, видите, тут будет постепенно идти Меркурий на соединение, вот с этой связочкой Плутона с Венеры, Меркурий у нас непосредственно связан с информацией, поездками, путешествиями, мышление будет ваше, как никогда в этот период, очень точным, рациональным, Учитывая, что здесь будет формироваться аспект Нептунов, то есть будут найдены какие-то правильные, очень философские что ли, решения в области различных вопросов. И учитывая, что еще и Венера будет идти на аспект секстиля с Нептуном. Нептун для вас это 12 дом, связанный с Тайнами дальними поездками, путешествиями, то, наверное, этот период наиболее благоприятен для давно запланированных каких-то дальних дорог, путешествий, особенно эмиграций, а возможно, просто любовные встречи с людьми, которых вы не особо сильно хотите афишировать. Даже, возможно, еще и получение от них каких-то там знаете, материальных интересных бонусов. Подарочки, сюрпризы. Ну и еще хорошо в этот период заниматься творческой деятельностью. Возможны заказы, хорошие денежные заказы. И еще этому будет благоприятствовать вдохновение с вашей стороны. С 29-го тоже интересное событие будет. Юпитер перейдет до, почти до середины мая. Будет находиться в своем знаке управления, в рыбах. То есть, мало того, что здесь находится Нептун, который здесь очень силен, так еще и Юпитер к нему сюда присоединится. Я могу сказать, что в вашей жизни ну, ориентируйтесь на то, что какие-либо ну, такие основные очень приятные события наступят где-то, где-то весной, уже ближе к вашим дням рождениям. И после них. То есть я думаю, что многие из вас войдут в период дня рождения на очень такой интересной, позитивной ноте. А пока, а пока, да, еще это период благоприятен для зачатия, для вынашивания ребенка. Так что стройте планы, занимайтесь, кто, кому интересно психологии. То есть я вижу, что здесь может быть углубление в эзотерические знания, психологические, кто чем увлекается. И благоприятное время для работы на самого себя, для активной творческой деятельности. Еще это касается медицины. Для тех, кто занят, практикует медицинскую практику, то для вас настает ваше время. Теперь, 2 января произойдет новолуние в Козероге. То есть, пойдут потихонечку сдвиги дела, касающиеся вашей карьеры, вашего статуса положения. И покровители могут прийти к вам на помощь, если вы их об этом попросите. Следующий момент. С 7 по 10. Так, с 7 по 10 января. Значит, там идет напряженный аспект. Сейчас вы его увидите. Значит, здесь у нас между третьим и девятым домом. Так, квадрат, третий, девятый, двенадцатый. Значит, любые поездки в этот период могут быть неблагоприятными. Можете обмануться на их счет и вплоть до того, что здесь еще может быть такая травмоопасная ситуация, что-то связанное с обманом, с потерями, с конфликтами. Ну, в этих три дня провести лучше спокойнее. Теперь с 14 числа у нас Меркурий становится ретроградным. Меркурий у нас связан с договоренностями, с поездками, с путешествиями, с документами, с бумагами. У вас эта планета находится пока еще в 11 доме дружбы. То здесь идет общение с друзьями, с коллективами. Но учитывая, что становится ретроградным, то это все переносится как раз на встречи со своими давними друзьями, кого вы давно не видели, с кем давно не общались. Вам будет очень приятно это сделать. И до 25-го он будет как раз в Доме друзей. С 26-го Меркурий переходит в Дом карьеры. И это говорит о том, что с 26-го числа по 4 февраля включительно вы будете занятые решением, закрытием старых э, вопросов по работе. То есть что-то будете доделывать, такое старое, велотикущее, какие-то отчеты, может быть, ну, у каждого свое. Да, теперь Меркурий будет формировать напряженный аспект Курана Будьте осторожны. Ну, есть опасность того, что вы очень много денег потратите на гульки. Именно она со, со своими друзьями, потом, чтобы зубы не выложить на полку, то постарайтесь как-то быть осторожнее, практичнее в тратах, ну, если получится. И, и, и поскольку здесь Венера формирует трикон к этому же Урану, ну, Венера это благоприятный аспект. Ну, смотрите, потратить вы-то можете, но потом вы как-то очень быстро восстановитесь и быстро заработаете. Ну, то есть плюс на минус по итогу получится. И что тут у нас по аспектикам? В общем-то, мы уже все просмотрели, основные события. Месяц достаточно спокойный, активный, за исключением таких трех-четырех не очень хороших, благоприятных дней. <coughs> Главное избегать вот, излишних ил иллюзий и поспешных действий. Итак, друзья, сейчас мы уже начинаем вторую часть нашего прогноза. Для этого мы обратимся к энергии Таро и посмотрим подсказочки, дополнения астрологическому прогнозу, что вообще ожидает Овнов вперед с 19 декабря по 28 января. Ну и первый вопрос, как вы вас будет воспринимать окружающими, какими вы будете для них? Ну, вот по десяточке Пентакли будете для них очень интересным человеком, который. Ну, кстати, часто эта карта связана с бизнесменом, человеку, который принадлежит какому-либо клану или бизнесу, или семейному человеку человеку собранному деловому и стабильному хорошо как будут обстоять дела в финансовой сфере ну и много денег будете тратить на развлечения на удовольствие и в общем-то вас финансы не особо будут заботить можно сказать что касается работы здесь возможно какие-то интересные предложения для вас Давайте посмотрим, какие предложения... Вы, Я смотрю, что вы от этих предложений будете отказываться. Ну, как-то что-то они вас не будут устраивать. Вы будете выбирать что-то получше для себя. Вот. Предложение, отказ и выбор чего-то другого. Хорошо, что у вас, в принципе, будет происходить в карьере? Ну, смотрите, для тех, кто находится в паре, здесь вообще очень хорошая такая стабильная ситуация. Видите, здесь вся семья в сборе, все тихо, уютно. И для карьеры я могу сказать, что вы, ну, многие из вас находятся на своем месте, не хотят чего-либо менять. Вот я сейчас уточняю. Вы получаете необходимые денежки для того, чтобы жить. Возможно, даже есть поддержка где-то свыше для вас. Ну, вы довольны, вот так могу сказать. Большинство из вас довольны тем, что оно имеет на момент здесь и сейчас. Хорошо, что у вас в доме семье? Давайте спросим в семье, что ожидает Офнов. Но здесь у вас перемены. Давайте уточним, какие перемены за перемены связанные с чьим-то приездом уездом неожиданным смотрите три старших аркана шут еще и башня добавились как неожиданный чей-то приезд уезд а еще возможно здесь знаете как приобретение недвижимости неожиданное может быть здесь еще даже тема ребенка, ребенок путешественник. Вот неожиданно кто-то может появиться в вашей семье. Теперь что касается любви, любовных взаимоотношений. В, у Овна, тут у вас ситуация победы, праздника. А ну как, ну что, мы что-то женится? Но тут активно что-то к этому идет. Многие овны уже, уже на пути к тому, чтобы что-то организовать. Угу. Ну, мне здесь больше показывают какую-то совместную партнерскую деятельность. Вы знаете, как будто бы вы планируете что-то общее и с расчетом на длительные совместные перспективы. Либо вы заняты тем, что вы много вкладываете в себя. Ну, то есть, хотите сразу в гнездо, свить свое гнездо и туда кого-то привести, Ну, это если мужчина. Если девушка, то все равно вы как-то вот... Вообще, девушки овны недостаточно такие сильные личности. И тоже, похоже, что-то вкалываете. Вкалываете для того, чтобы знаете, как будто бы было очень уютно у вас в доме. Уютно, гармонично, но я вижу, что вы не готовы куда-то идти. И у вас есть ожидания, связанные с семьей. Кто-то кого-то ждете, ожидаете. Вот вам почему-то кажется, что чем. Вот красивее, уютнее вы сделаете свое жилище, тем больше шансов что у вас появится какой-то вот хороший человек на вашем пути но пока еще для новенького не время, паш конечно может указывать но самое-самое только лишь начало знакомства, здесь даже по периоду, но как-то конец января, февраль Ну хорошо если это будет после ретроградного Меркурия, желательно после 4 января знакомство. Хорошо, как обстоят дела с здоровьем ОВНов? Давайте посмотрим. По здоровью, по здоровью. Да, представители знают, это Овен Овен. Возможно обострение некоторых хронических заболеваний. Здесь еще эта карта управляется... Сейчас вспомню, чем? Нет, не помню. Ну, дети, дети, что-то по детской тематике. Ну, мне кажется, что это может быть такая хроника. Ну, ничего плохого, страшного нет. Вот мне сейчас пошла Скорпионе энергия. Это сфера, связанная с репродуктивной функцией. Ее обратить внимание. Ну, может быть, для кого-то она чувствительна. И для тех овнов, которые хотят попутешествовать. Ну, давайте, овны-путешественники. Что-то тут у нас выпало. Европа выпала. Сейчас, конечно, очень много ограничений, что куда-то попасть, это очень проблемно. Ну, любые поездки, которые у вас будут задуманы, они пройдут в удовольствие. Встретитесь с очень интересными, старыми, приятными людьми. Вот здесь мне показывают встречу с. Может быть, это родственницы ваши, девушки, девушки, женщины, подруги, не знаю, вот выпала земная стихия и воздушная. Это близнецы, весы, водолеи, козероги, девы, телец. Ну вот, с кем-то, может быть, встреча, знаете, вот как с подругами. Это что для мальчиков, что для девочек. Узнаете, что-то удачное, как встреча в компании. Весело проведете время. Если решите поехать, то лучше, чтобы поездка была коллективной. В дружеском окружении или к друзьям. Вот. И и, и давайте же посмотрим самый главный свет для представителей знака Зодиака Овен. Давайте глянем, что ожидают овнов. Овни, овны, овны, овны. гора гора указывает на э, некое препятствие или может указывать за границу угу, угу. ух ты О, тут у вас вообще интересно проигрывается смотрите у вас тут проигрывается что нужно обратить внимание на некое такое интересное лицо которое вот вот такой вот как по мишке то есть это очень значимый для вас человек Значит, Для кого-то это может быть иностранец, человек издалека, с которым вы войдете в очень удачный для вас союз. Это может быть либо союз для брака, либо союз для работы, для совместной работы, для партнерства. То есть это как ваш покровитель. Но здесь еще дословно вот эти две карты означают «муж» найдете мужа. Но здесь почему-то, знаете, первая гора. Или он знаете, вот как по горе имеет очень высокую должность, находится где-то над вами, очень высоко. И обратите внимание нужно на этого человека. Или он издалека. Ну, бывает еще говорит о трудностях, но при данном сочетании я больше склоняюсь к тому, что здесь вам светит какой-то интересный мужчина. Ну, для мужчины это женщина. И здесь есть такой совет по лисичке и рыбкам. Нужно проявлять небольшую хитрость, может быть, в чувствах, в эмоциях, даже в финансах. Здесь может быть даже для вас некая финансовая выгода. Ну, все зависит от того, там, кто богаче. Ну, судя по всему, тут по тому, что он медведь, то этот человек может быть еще и материально успешен и ну просто знаете, такой удачный брак кому-то светит, удачное партнерство, удачное покровительство. Вот обратите внимание на такого человека. Так что желаю вновь встретить такого человека и желаю вам удачного месяца. Благодарю вас за ваши лайки, подписки, пожалуйста. Не оставляйте без внимания это видео И в принципе любое видео, которое вы смотрите Хочу вам напомнить о том, что Когда я делаю прогнозы для вас Я использую вашу коллективную энергию Особенно я подключаю всех тех, с кем я знакома лично Кому я когда-либо делала прогнозы Поэтому все, что я делаю Вы знаете, что я мысленно вспоминаю каждого из вас И чем больше... Чем с большим количеством ОВНов я знакома лично, тем для больших, конечно, эти прогнозы и проигрываются. Ну и желаю вам, чтобы все лучше сбылось и до встречи в следующих прогнозах.